Доброго времени суток, дамы и господа! Вот уже прошла неделя со старта сезона Dragonflight и можно открыть великое хранилище. Что получается? На текущий момент я закрыл одну двадцаточку, были закрыты 8 восемнадцатых подземелий, также были убиты 2 эпохальных босса, то есть в целом довольно-таки неплохой викли лут. Откроем хранилище, глянем, что выпадет, я надеюсь, что-то полезное, быть может, какой-нибудь сет-бонус. Поехали! Может, какая-нибудь пушечка хорошая, тринкетик. Это будет реально круто. Рукавицы, шлем, наручье, плащ. М -м да. Что-то вообще ничего брать из этого не хочется. А кольцо, а кольцо-то топовое, а кольцо-то очень даже хорошее. Скорее всего, именно его я и возьму, потому что шлем нужно брать с этого, наручье, ну Такое себе, да, по сравнению с кольцом. Плащ, ну это вообще статы не мои абсолютно. Рукавицы у меня сетовые. То есть, да, да, действительно, тут есть плечи сетовые. Ну, теперь вопрос, да, что брать? Сетовые плечи или ультра редкое кольцо? Стоит реально подумать. И если исходить из симов, если глянуть вкладку «Дроптимайзер», то кольцо дает целых полторы тысячи Это по идее круто, но плечо, оно этого На текущий момент рейды только начались, сет кусков мало, сет куски нужны всем. Поэтому, дабы не быть эгоистом и заиметь уже... Три куска сразу, а в рейде, как вариант, забрать четвертый. Я возьму плечи, потому что все-таки сет кусок, это круто. И сет куски, сет сам по себе, даст намного больше урона, чем это кольцо. А кольцо еще выпадет, я надеюсь на это. К тому же, ну, можно и аналог какой-нибудь полутать с полосы за мифик плюс. Поэтому, да, плечи. Забираем их. Выберите награду. Также получите сверкающий самоцвет и ключик 19. Хорошо. Модификаторы взрывной, мучительный и тиранический. Ох, веселые будут ключи на этой неделе. Да, я реально возьму плечи. Да. Да? Ну да. Хорошо. На этом все. Надеюсь, ваш лут не будет подвергнут таким большим сомнениям. Вы сразу откроете хранилище и сразу поймете, что вам нужно. Тут же просто слишком сильное кольцо, которое ввело меня в такие огромные сомнения. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.